Ром, вот твоя задача, твоя задача. Катя у нас не игровик, ясно? Катя ярко выраженная девушка, любящая ударить. Но тяжело у нее проблема только с одним, с подходом. Твоя задача, Катя. Ну давай сейчас поработайте, равно, что ты, сказать, по накидыш там одиночный левый, правый, вот, одиноч ударом поработаешь, да? А ты будешь, Катюш, стараться вот подойти через его удары. На его удары. На кулак, наклониться здесь. И оттуда уже где-то в боковухи свои пробить, еще что-то. Но самое главное, чтобы я хотел, чтобы вот этого не было. Вот, вот эти движения. Ясно? Знаешь. Вот увидишь у нее рука вот так вот, начинает она вот так. Имеешь пол направо. Ну, просто поменять стойку, туда правый достать длинный. Ясно? То есть больше ты прямыми ударами, ты как бы не даешь ей подойти. А ты больше работай, пытаешься работать корпусом, а вы подойти отсюда. Здесь удары держите. Хорошо? Попробуйте. Пожали руки. Время, бокс. Руки, Катя, держись. Походи, не прыгай, Катя, не прыгай. Вот, вот. Катя, ну, не, Катюш, не прыгай, просто влево, вправо. Давай на ногах ходи. Руки к себе. Локти к себе, прижми. Бей, Катя, будешь? Катя, встань пофронтальный. Встань немножко пофронтальный. Ты стоишь, да? Длинно, видишь, ты он прыгает. Руки к себе, ближе подходи. Уже бить надо было. Работай корпусом. Влево, вправо, качай. Вот. Вот, молодец. Качай постоянно, Катя, с руками. Катюша, руки на голове, сохрани вот здесь. Хорошо, вот делай свой левый-левый бей. Катя, левый-левый бей. И справа. Руки на голову, Катя. Руки к себе ближе. Рома, ну тут к ней от нее. Ну что ты останавливаешься? Кидай, кидай. Фронтальный, Катя. Фронтальный, иди, не достанешь ты так ему. А как ты хотела, Катенька? Вот это сделай мне хотя бы раз. Понимаешь, смотри? Смотри, что ты делаешь. Смотри, как я уравливаю. Смотри, ты. Вот ты идешь. Вот, вот. Походи, вот. Вот отсюда. Вот, побей. Вот. Пойди вот так. походи, вот. Научись вот здесь руки держать. Что ты из себя, Мухаммед Али, строишь? Перебоксируй его передней рукой. Смотри, ты пытаешься с ним вот тут, вот на дальней дистанции. Не твоя дальняя дистанция. Вот надо идти. бам, вот отсюда. Вот, иди, ломай его. Вот это я хочу. Пошла. никаких прямых левых. без сбоку удары. Во! И тут же бить надо, что ж ты? Бей сбоку. без боку, не надо тебе бить на его удары передней рукой, ты навстречу налетаешь. Вот и бей, бей, махни рукой, Катюша, ну махни прям замах, сделай замахай. Стой. Иди сюда. И еще раз тебе говорю. Вот, иди просто, бей по рукам. Посмотрите. Стоп. Ребят, вот все остановитесь, я остановитесь, я вот э, прямо обращаюсь к вам. Вот то, что вы работали, Катя, это есть такая ошибка, понимаешь, но ошибка восприятия. Работы боксера, работы в парах. Вот что у тебя происходило? Почему ты его не била, да? А куда бить? У него руки здесь, правильно? Уже весь защищен. Катя, я тебе тайну открою. Любой противник, который будет перед тобой и партнер тоже, он всегда будет стараться не получить из тебя ударов. Понимаешь? Вот сейчас ярко выражена ошибка у тебя была очень проста. Ты пыталась ударить только тогда, когда где-то более-менее что он тебя открылся. Ребят, вы наносите удары, вы ударами сокращаете дистанцию. Вы ударами идете. Я ударами, Катя, вот туда пойду его долбить. Понимаешь? Из-за моих я ударами сокращу дистанцию. Ого! Понимаешь? И где-то на ударе третьем, дай бог, он раскроется, где-то у него рука дрогнет, вот тогда я достану. А когда ты стоишь на дальней дистанции и ждешь, ого, и ждешь, что он тут откроет тебе бороду, не будет такого. Понимаешь, о чем я говорю? А? Точно? Вот то, что я сейчас говорю, присутствует у тебя в голове? А? Бить по рукам будешь? По его защите? Да? Тридцать секунд даю, чтобы ты доказала мои эти самые, чтобы ты меня услышала. Выдержишь? Соберись, тряпка. <реклама> Катя, приготовилась. Пошла. По рукам прям. Воп, давай туда, бей. Время, стоп. <реклама> Разница есть? Конечно. А? Мне намного сложнее просто было вообще. Именно на третьем я движении... вам тайну еще открою. На третьем ударе, да. Пока ты бьешь, Катюша, тебя не бьют. Пока твой кулак там, тебя не бьют. Ты закрыта. И вот так правильно на третьем ударе. Да, да. Вон на третьем ударе. А ты-то что-то киксанул, а? Мне не доволен советы? Спасибо. Все, ребят, заканчиваем. Время!